Здравствуйте, дорогие зрители, любимые подписчики канала Таро Елена. Сегодня у нас очень красивая тема, которая звучит так. Мы любовь свою поставили на паузу. Это видео для тех дорогих сердечек, которые, к сожалению, пока не вместе, но очень хотят узнать, а стоит ли Стоит ли надеяться на то, что отношения э, все-таки наберут силу и воплотятся уже на земном, материальном уровне, да? То, что мы с вами смотрели на прошлых видео. То есть есть у меня дорогие сердечки такие, которые никак не могут э, соединиться. И я для них сегодня специально буду делать такой вот расклад старинный, который называется Кельтский крест. А, он удивительно мощный, этот расклад. Я буду делать его на любимых картах Ленорман. А, также э, в конце я бы хотела карты судьбы продублировать. Карты Медикамерон, более чувственного плана, чтобы все-таки понять, что на чувственном плане развития, какое будет у вас. Потому что э, как-то, знаете, вот очень хочется, чтобы любящие сердца соединились и не теряли времени, да, и как бы проживали эту жизнь уже полноценно, и не мучились, не страдали в разлуке. Ну что ж, начинайте чувствовать. Свою девочку, любимую женщину. Если вы женщина, то чувствуйте своего любимого мужчину. Представляете его запах, его глаза, его голос. А вы, мужчина, представляете ее голос, ее запах, ее какие-то нежные слова, которые она вам сказала. В общем, погружайтесь в ту самую суть, ту самую негу того, что больше всего у вас трогает и не дает покоя да, вашему сердцу, когда рядышком нет этого любимого человека. Я вас всех сейчас чувствую, я всех вас ощущаю как единое целое. И мне очень хочется всем вам, знаете, вот подарить вот это ощущение, что вы сейчас вместе вот на этом столе при помощи карт Ленорман и моего рассказа. Ну что ж, я концентрируюсь, а вы погружаетесь. Что будет дальше в вашем союзе? Соединитесь левое. что уходит из вашего мира, что приходит, что будет самое важное, кто эта женщина, кто вы для нее, что вам мешает, что придет. И сейчас я возьму четыре карты вашей дальнейшей будущей судьбы вместе, что будет в этой судьбе, да? расклад я выложила декамерон я возьму позже ну что ж на обороте на обороте наши сегодняшние рабочие колоды карты ленорман у меня карта судьбы карта дерева это более глубинная карта судьбы чем просто карта книга да или карта дерева это просто невероятное по своей мощи. Да? Это говорит о том, что вы друг друга знаете уже очень давно, что вы, возможно, в прошлых жизнях даже были друг друга родными людьми. Может быть, вы даже были муж-женой. Потому что здесь мы смотрим именно любовный союз, да? союз, который претерпевает какие-то трудности, которые находятся в разлуке. И карта дерева, она здесь выступает в роли вашей защиты, защиты от негативных воздействий на этот союз. То есть это как бы лечебная карта, которая вам сейчас расчищает ваш путь, ваш совместный путь вместе. Она помогает вам ощутить эту близость друг к другу. Близость того, что вы понимаете, вы корнями уже давно сплелись. У вас уже вот эта крона, да, шикарная крона, которая цветет этого дерева да это же не просто куст, это уже огромное дерево с такими вековыми кольцами То есть вы вы вместе не просто какое-то время прожили, а вы сейчас находитесь в стадии понимания, что этот союз между вами его никто не в силах прервать. Никто и ничто. Вот об этом эта карта. И это вывод колоды. То есть о чем бы ни говорили остальные карты, которые мы с вами пока не видим, но вывод этого вопроса, да, то есть насколько эти отношения для вас судьбоносны, да, вот насколько они важны для вас. Это и есть ответ на этот вопрос. Потому что в этой колоде, как я уже говорила, много всего, да, ну вот, выпала именно карта вашей, вашей какой-то судьбы вековой, что ли, да, то, что вы вместе, и это незыблемо, как дерево, дерево ваше, вашей жизни. Такой вот здесь посыл этой карты. Ну что ж, давайте посмотрим основные карты Кельтского креста. Они находятся в центре этого круга. Я буду вам полностью все рассказывать. Сначала буду немного погружаться в вашу ситуацию. Ну что ж, основные карты. Карты. Э, карта корабля, карта отдаления, да. Карта вашего притяжение друг к другу и в то же время того, что вы на расстоянии находитесь, да, то есть эта карта, она здесь как бы занимает позицию сразу нескольких э, событийных таких вот э, трактовок, да, и карта плетки говорит о том, что безумная сексуальная, у вас есть нехватка друг друга, вы очень давно не вместе, очень давно хотите соединиться. У вас рассоединили злые языки, вас рассоединили очень злые люди, обстоятельства, у кого что. Здесь не обошлось без плохого, но я могу сказать вам, вы, несмотря на это, вы родные, вы родные, Понимаете? Карты Ленорман, они всегда показывают нам, что происходит на данный момент, самое важное и причину этого. Именно поэтому под картой, основной картой, корабль вашей духовной близости да, вашего вот этого романтического привязки друг к другу. Да, Все-таки в этой карте есть и удаленность между вами. Лежит причина этой удаленности, а причина в негативном воздействии <coughs> на ваши отношения, к сожалению. Вот такой момент здесь есть. Ну что ж, давайте смотреть <coughs> основу вашего союза. Основа гармонии карта сад. Это удивительная карта. Она говорит о том, что ваша жизнь вместе ⁇ это как жизнь сада, целого сада с этими деревьями. Вы цветете и благоухаете, когда рядышком, когда у вас есть возможность смотреть друг на друга. Возможно, вы не можете пока увидеть друг друга воочию, а смотрите пока только на видео или на фотографиях, либо общайтесь по телефону, но ведь вы чувствуете удивительную сладость в этом общении, правда? Вот об этом карта сад, гармония. Хочу посмотреть также, что из ваших отношений должно уйти. А уходит из ваших отношений прекраснейшая карта в, этой, в этом случае. Карта сомнений, карта наговоров, карта магических воздействий, карта развилок. Эта карта называется 22, она по счету, да, называется развилка. То есть вы больше никогда не будете жить в разных сторонах света, да, если говорить о прошлых временах создания карт ленорман вы не будете так далеки друг от друга почему потому что эта карта уходит она в позиции ухода развилки больше не будет у вас не будет этих двух лестниц да вы соединитесь в этой точке в точке какой точке сейчас я вам покажу в магической точки что будет дальше Смотрите, вот сейчас вы проживаете карту облаков, карту тумана. Ваше будущее, будущее сейчас вам неизвестно. Вы очень переживаете по этому поводу, потому что из позиции обл облака негатива, да, постепенно, постепенно проясняется, выходит солнышко и проясняет вам в виде моего расклада и моего рас рассказа вам эту ситуацию, да, почему вы не вместе, почему вы не смогли Сохранить эти отношения, либо развить, у кого они были, только зарождались, только начинались, потому что были совершены а, злыми поступками очень недобросовестных ваших каких-то знакомых, либо... У каждого свой вариант да, ваших вот контак, контактных взаимодействий с другими людьми совершены какие-то действия, которые привели к вот этому состоянию вашей разобщенности. Но это позиция того, что меняется в вашей жизни. Давайте посмотрим сразу исход, да, чтобы я могла вас уверить. Карта судьбы второй раз выходит здесь, в моем раскладе. Видите, карта судьбы дерева, карта книга. Книга. То есть ваша судьба все-таки берет верх над всеми вот этими а, казусными в вашей судьбе моментами. да. А, карта судьбы все-таки приобретает уже символ будущего. Да? То есть а, высшие силы вас соединят. Они уже... Уже по карте облако показывают просвет вашей жизни. Скорее всего, сейчас вы начинаете осознавать и понимать, насколько глубоко была нанесена вам рана из-за этой, из этой разлуки с любимым человеком. Ну что ж, и карта будущего еще одна карта судьбы крест говорит мне о том, три карты судьбы здесь выпадают в будущем: что у вас не просто судьбоносные отношения, во-первых начнут э, воплощаться на там, земном уровне. А то, что вы три раза друг другу по судьбе, это просто потрясающе. Я, вы знаете, я редко э, вижу карты тройного действия в одном раскладе. Тем более, э, ведь мы уже с вами спрашиваем о воссоединении. Здесь три раза показано, что это воссоединение будет в будущем. Меня не может э, Просто не может, прям мурашки идут, понимаете, настолько э, сильно вот ощущение того, что здесь происходит разговор с, с чем-то высшим э, по поводу именно этой разлуки, по поводу именно ваших страданий, что они заканчиваются, что карты судьбы выходят три раза, это что-то грандиозное. Я хочу показать вам, кто эта женщина в вашей судьбе. Она в вашей судьбе солнце. Я потрясена увидеть эту карту. То есть без Солнца, наверное, ни одно живое существо на планете не живет. Я теперь представляю, насколько вам тяжела была эта разлука, если вы мужчина. Если вы женщина, то я представляю, насколько вам тяжко было ощущать... Знаете, вот вы солнечный человек. И я понимаю, что взаимодействие с людьми, которые вас предали по вот этим картам, разлучили вас с любимым человеком, дало вам ощущение огромной горести, да, огромной какой-то раны в сердце. Я это сейчас очень сильно чувствую, потому что солнечные люди — это люди, которые погибают, да, вот в этих вот тучах грозовых, они, они не могут находиться долгое время в конфликте, они не могут жить в конфликтной ситуации, они, они теряют свою энергию, они не могут в вибрациях зла находиться долго, в разрушениях. Поэтому то, что вы долго не вместе, для этого человека, для этой женщины – было очень тяжелым бременем потому что сердце было разбито вот я ощущаю это сейчас в этой карте для мужчины же ощущение э, жизни э, бессолнечной такой вот женской энергетики было сродни просто вот этой бесконечной плети да по спине можно так образно сказать Которая постоянно ранила, ранила не просто сердце, а ранила, не давала дышать, не давала, не давала ощущения просто даже жизни, да, ощущения того, что я живу, я дышу, я чувствую, я творю, я, я пишу, я не знаю... Я рисую у кого что, да, я не знаю, Не кушать не хотелось, не спать не хотелось. Вот такой момент я здесь ощущаю: вот эти симбиозы карт, помните, я вам говорила, Ленорман всегда читается в связках. Вот, вот этот круг магический, который сейчас на столе, я постепенно открываю вместе с вами, он настолько сильный. Вибрационно, что мне даже видите, голос уходит. А, сложно говорить, потому что комок в горле стоит, вот так было больно, так было сложно. Сложно было дышать без этой женщины. Сложно было, не хотелось не хотелось ничего. Кто вы? Кто вы для этой женщины? Вы для нее дом. Вы для нее то. Вот понимаете. Без, без вас, без дома невозможно жить ни одному человеку на земле. Вот без вас невозможно жить. Вот три карты судьбы, понимаете? Ну разве можно жить своей судьбой без судьбы? Ну как можно? Вы судьба, вы дом, вы самое ценное, понимаете? Здесь... Здесь ощущение того, что это очень зрелые люди встретились и провели большую часть жизни какой-то сознательной в состоянии тревоги, в состоянии какого-то немыслимого ощущения тумана в голове, какого-то, знаете, непонятия, как двигаться дальше, как убрать эту... Дорогу, как убрать эту дистанцию. Может, между вами были моря, океаны. Здесь, скорее всего, так вот эзотерически очень красиво показано это огромное расстояние между вами. И, и все-таки между вами была вот эта глубинная близость. Знаете, вот такого платонического какого-то ощущения друг друга здесь вообще о сексе как-то не говорится ни одной карты нет да вот потому что здесь была какая-то тяга друг к другу возможно она и была но карты говорят о судьбе о том что вы настолько сильно чувствовали с самого начала вот основа этих отношений гармония карта сад и на выходит карта дерева здесь люди соединились как в дереве корни, понимаете? И вытащили наверх эту крону в виде своей любви. Вот любовь – это крона этого дерева, цветущая. А ствол – это их тела, которые обняли друг друга. Вот здесь вот такая вот любовь. И вот вам мешали какие-то… Ну, сейчас даже сложно объяснить, что вам мешало, потому что много ощущений внутри. Вот ваша любовь. Вот она все-таки выпала. Вот она, понимаете? Вот ваше сердце. У вас здесь двое. Два верных лебедя. Вот вы соединяетесь. Все-таки эта карта выпала. Прямо в этом колесе фортуны, можно сказать, в Кельском кресте. Я безумно рада это видеть. Я сейчас посмотрю карты будущего. Потом вытяну их Декамерон. Но я могу сказать, этот, именно этот расклад э, очень сильно энергетически, очень сильный, э, как вам сказать, он так огромная глыба висит э, от того, что люди здесь. Э, развили такое телепатическое ощущение друг друга, что это отражается вот у этих символах, и это чувствуется настолько сильно в канале, что сложно говорить. Вот такой вот здесь момент проигрывается. Ну что ж, давайте посмотрим карты вашего будущего. Я очень волнуюсь их открывать. Боже мой, здесь карта мужчины первая выпадает. Мужчина, мужчина. Дальше карта «Медведь». То есть это его сексуальный потенциал. Карта звезды и карта свидания. Я думаю, без слов здесь все понятно. Мужчина, он просто с ума сходит от этой женщины, без нее, да? По карте солнца, вот по карте корабля этой дистанции. Она для него, его звездочка путеводная. Вот звезда, видите? И он прямо бежит, мчится побыстрее на это свидание. Вот это свидание... Оно у вас будет, и оно будет каким-то судьбоносным. Звезды уже давно, это свидание у вас ä, просто <laughs> на небе, оно уже давно присутствует в этих картах. И здесь без слов все понятно, здесь... Идеальный выход, вывод этого расклада, который просто читаем даже теми людьми, которые никогда в жизни не сталкивались ни с Таро, ни с Ленорман, ни с предсказаниями. Здесь понятно, что мужчина очень сильно мечтает, и женщина очень сильно мечтает о том, Обоюдно, да, чтобы ваша судьба в этом дереве воплотилась как можно скорее. Это дерево уже есть, оно, оно вами, в вас, понимаете? Оно внутри, оно, вы им дышите, вы им живете. Я сейчас хочу взять карты Декамерон и посмотреть, вытянуть одну карту с вашей стороны, и одну карту со стороны вашей любимой женщины. Посмотреть, все-таки это разлука. Что нам хочет сказать Дикамерон по поводу этой разлуки? Да? Подтвердятся ли прогнозы? То, что мы сейчас увидели, чудесную картину, да? чудесную картину в колоде карт ленорман сейчас мы посмотрим на другой же колоде Итак, ваша карта четверка пентаклей да это будет стабильность это будет стабильность в материальном плане материализованном плане земли вы настолько цените эти отношения для вас бесценны у вас по этой карте именно в декамерон я могу сказать, здесь изображены ну, какая-то очень-очень красивая, близостная такая сцена мужчины и женщины. Я могу сказать, здесь такая, знаете, ласка такая, вот, когда люди не видели друг друга очень много лет. Вот здесь вот такое вот ощущение от этой карты, что, что вы как будто бы и не жили но вы наконец-то встретились и так бережно, так бережно э, целуете свою любимую женщину и она прямо в ваших руках тает. Вот такой момент здесь есть. Я могу сказать так как это ваша карта. И я понимаю, что наверное, это самая яркая, самая, Часто повторяемая вами эмоция, мысль внутри вас. Вот вы находитесь сейчас в этом состоянии гнетенности, в разлуке. Самое-самое да? яркое, что у вас в жизни сейчас, когда вы наедине с собой, это вот эта сцена, которую вы себе представляете. Вот так я это считываю сейчас. Я могу вам сказать, что по четверке чаш. Декамерон вам явно дает знак, что эта сцена не просто ваша мечта. Эта сцена это ваше будущее. Почему? Потому что это четверка. А четверка это уже земной план. И здесь Пентакли. А Пентакли это энергетика Земли. Понимаете. Здесь не четверка кубков, а четверка пентаклей. То есть это уже воплощение в земной энергетике Земли. То есть а, здесь не будет с вашей стороны... А, вернее, здесь а, вы можете не бояться, что эти отношения для вас в прошлом. Вы можете не бояться, что вы неинтересны, либо вы... Не в том возрасте, либо не в той комплексе, ну у кого что, да, либо вы э, потеряли какую-то нить с этой женщиной, либо вы э, нашли себя, допустим, в ситуации, что э, вас раздирают какие-то комплексы, либо вы не уверены в своем знаете мужском каком-то да и поставить того что я мужчина там вот именно тот который нужен здесь абсолютно уверенность незыблемости этого союза четверка и четверка пентаклей самое ценное самая сокровенная да давайте посмотрим ее карту двойка мечей здесь на карте страстная любовная сцена Вы можете ее загуглить Здесь карта, во-первых, двойственности того, что вас, во-первых, только двое в этом мире. Во-вторых, то, что, опять-таки, вам сейчас по мечам мешают другие люди вашему соединению. И здесь люди как бы в масках, то есть люди не открыты друг к другу. Я могу сказать, что здесь проигрывается энергетика абсолютно новых отношений у нас на... Наобороте карта Паш Жезлов Говорит о том, что эти отношения пока не развиты да, То есть вы в разлуке, но у вас это новые отношения да, Это отношения, которые поставлены на паузу Но здесь мало что происходило до этого вот В такой момент я здесь вижу Для большинства из вас проиграется И женщина, и мужчина здесь как бы символически находится в масках это о чем говорит что вы мечтаете пока друг от друге вот это ее карта то есть вы грезите мечтаете но явного этого сближения явного вот этого любовного уровня сближения у вас пока не было вот такой момент здесь говорят карты декамерон я могу сказать вам что для меня то, что сейчас происходило на столе, это какая-то абсолютная светлая, абсолютная, волшебная какая-то ситуация, когда я вас полностью считала и полностью прочувствовала все, что вы ощущаете, когда думаете друг о друге. Карта тройка кубков, карта встречи. Я специально сейчас тасовала карты, чтобы узнать. Вот на карте, на колоде Ленорман в вашем будущем нам показали встречу, да, свидание. И я попросила, покажите, будет ли это встреча на колоде Декамерон. Карта тройка кубков – это именно карта вашего свидания, вашей встречи. То есть вы можете не сомневаться, что здесь было три карты вашей судьбы. Да, на Ленарман и две карты вашей встречи в будущем. Я могу сказать вам точно, что если вы будете друг другу открыты, да, снимите эти маски, вот эти вот подвойки мечей, уберете двойственности в вашей жизни, да, то есть уберете вот это вот влияние, да, вот эти вот карты 11 плетки в «Ленорман», вы будете абсолютно счастливы друг с другом, потому что три раза вам космос говорит, что это судьбоносные отношения. И, кстати, наоборот, здесь карта Солнца в Декамерон. Карта Солнца выпадает еще раз, да, два раза. Мы ее тут видим. Это говорит о том, что эти отношения для вас... Э ну, это нечто большее, чем просто отношения. Они осветят вам ваш путь, ваш путь в жизни. Осветят, так как карта звезды, я уже говорила, осветят вам что-то более глубинное в этой жизни, что вы должны были познать априори, когда родились в этот мир. да, То есть это, понимаете, более глубинное прочтение уже Иди Камерон или Норман. Я сейчас делюсь с вами этим, потому что у меня в глубоко внутри, в глубоко в душе удивительное ощущение переживания от этого расклада. И если вы, молодые люди, любимые мои подписчики, если вы обладаете этой осознанностью, то, конечно же, вы ее почувствуете. О чем этот расклад? И я бы Буду рада от того, что этот расклад вам, конечно же, в этом же случае очень сильно поможет приблизиться к развитию этой ситуации, убрать эту разлуку, убрать разлуку, понимаете? Потому что убрать разлуку можете только вы. Именно вы, дорогие мои слушатели, дорогие мои мужчины, зрители. Почему именно вы? Да потому что вы хозяин своей жизни. Точно так же, как вы хозяин своей судьбы. Мы сейчас смотрим, как бы, знаете, как бы причины, следствия. Но если по сути, то вами были допущены некоторые слабости, некоторые уступки, да, поступки в прошлом, которые привели к этой разлуке. Но если бы вы сознательно относились к этим отношениям в самом начале, когда была гармония сад да, при вашей первой встрече солнечной, то, конечно же, разлуки бы этой не было. То есть эта разлука она на самом деле не так страшна, как вы ее себе рисуете. Вот об этом я хотела вам сказать, потому что только одна негативная карта была в центре расклада в центре кельтского креста это была карта плетки. Возможно, вы вините себя в этом, не стоит этого делать. лучше не терять времени и налаживать собственно, пути сближения с вашими, ну, к вашему любимому человеку. Я хочу у вас заверить, что то самое чудесное, что сейчас происходило, обязательно отобразится в вашей личной успешной жизни, которая будет теперь со знаком позитив, потому что вы, именно вы, уберете эту болестную, горестную разлуку. Что ж, я вас всех обнимаю, как всегда была с вами, на самом сердечном, тонком уровне. Жду ваших комментариев, жду ваших репостов, жду ваших откликов, лайков, конечно же. И жду ваших каких-то удивительных прозрений и счастливых каких-то покорений ваших же судеб. Я хочу вам передать ощущение неимоверного света именно от сегодняшнего видео вот в этих простых, совершенно простых словах. Знаете, дело даже не в словах, дело в том, с каким ощущением ты это даришь. Я хочу вам сказать, что за последнее время я стало вас чувствовать еще больше потому что вы стали меняться и я приветствую вас эти изменения и еще глубже призываю работать над своей жизни, над своим ментальным уровнем, над своим сердечным уровнем, над своим активным уровнем проявления себя уже в социальной сфере. Это очень важно, потому что вы все личности, вы все, каждый из вас удивительный человек, удивительный по своей структуре, по своей волновой природе, по своей, знаете, даже если вы себя не чувствуете человеком с характером, человеком с какой-то харизмой. Это просто только потому, что над вами давлеют какие-то прошлые шаблонные мерки, которыми вас кто-то измерил. Я вот такой момент хочу вам как бы сказать. Да. Если вы даже не уверены в себе, это не значит, что вы такой. Это значит, что в данный момент вы находитесь в энергии, да, которая не дает вам двигаться дальше, активно двигаться, завоевывать какие-то новые рубежи в своей судьбе. Вот именно это было в этом раскладе. Именно этот момент я считывала. Но мне было сложно это вам сразу донести, потому что что для того, чтобы вы это поняли, вам надо было еще глубже углубиться в саму, в саму тему да, этого расклада. И вот когда вы поймете, что отношения на самом деле это зеркало вашей души, что если вы себя любите, то вас очень сильно любит ваш партнер, вот когда вы поймете эту взаимосвязь, то вам будет Намного легче понять причину размолок, причину конфликтов. Ну да, не сейчас мы смотрим, а в каком-то там недалеком будущем, когда вы соединитесь. Вам будет намного проще выбираться из этих конфликтов, каких-то незаурядиц, потому что вы будете понимать, а по сути это самая важная любовь. А уже все остальное со знаком «минус» Это просто примесь социальных каких-то влияний того же телевизора, того же интернета, того же негативного воздействия от других личностей, которые еще не настолько осознаны, как вы. Именно поэтому я вас призываю любить себя. И естественно, когда вы любите себя, вы естественно, еще с большей силой чувствуете любовь. Тому человеку, которого вы любите. Ну что ж, я вас обнимаю, целую и очень жду от вас новых комментов. Всего доброго. Пока.